Всем привет, друзья! Сегодня мы будем использовать прокси от regatproxy.ru с с браузером iZacmi. Для начала нужно пройти регистрацию на x сайте и приобрести нужные нам прокси. Я это уже сделал, поэтому делать этого не буду. Заходим в мобильные прокси. И вот наши прокси. Далее они нам очень понадобятся. Далее, что нужно сделать, это пройти регистрацию на сайте iZacmi и скачать их браузер. Как это сделаем? Нажимаем Create New Browser Profile. И ожидаем. Вот появился у нас значок браузера. Передвинем его и заходим именно сюда. Разворачиваем на весь экран, нажимаем на эту иконку и вводим данные, которые мы регистрировали на сайте. То есть мой логин и пароль. Далее, как мы авторизировались, нажимаем Create New Profile. Отлично, здесь выбираем операционную систему, я выбираю Linux, выбираем наш браузер, выбираем разрешение экрана, в данный момент я выберу 1280 на 1024, и выбираем модель видеокарты. Далее введем здесь, допустим, тест и enable proxy, вот такой значок. Сюда вписываем данные от наших прокси, выберем HTTP протокол и перейдем к нашим данным от прокси сервера. Это наша IP, вводим его вот сюда. Далее введем порт, логин и пароль. Нажимаем. Для начала здесь нужно было нажать Generate Fingerprint. Нажмем его здесь. Просто сразу не стал этого делать. Нажмем Enable Proxy. Прокси уже у нас здесь введены. Нажимаем Check Proxy. Как видим, прокси в работе. Теперь введем здесь еще раз тест. И нажмем Save Fingerprint. Отлично, авторизация прошла успешно. Мы все ввели. Заходим вот сюда. Здесь выбираем тест. И нажимаем старт. Сейчас посмотрим наш IP-адрес. Так, насколько у нас маскировка пройдена? Видимо, маскировка пройдена на 90%. Давайте еще раз перезапустим. И проверим для большей уверенности. Даже сейчас маскировка 90%. Всем спасибо за внимание, ребят. До скорых встреч. Всем пока.